Бречь сиську. Бречь сиську. сиську. Я год на еде экономил копил. И вот наконец КВ-5 я купил. Танчила отличный, броня, круче всех. В бою он приносит команде успех. Танкует в топику, слит он на дне. Мне кажется, танчик надежный вполне. Он тащит во взводах у крепах ГК. Одна лишь беда Его сиська танка. Бречь Грязь сиську! сиську Я, я, я дром атакующий группы еду И точно снаряд за снарядом кладу Свободно дышу, ведь арты в бою нет Сношу я и тяжий и вражеский свет ПТ из кустов начинают кидать Цинзинь Рикошет и, и опять твою мать Но тут умудрились меня загуслить И радостно стали по сиське долбить ХП мои тают смотрю я на чат Союзники в шоке всем мне кричат Твою мать Грязь сиську А как ее спрятать ведь я ж на гусле и люк повредили я словно ослеп. И чтоб не наладить с ангаром конек, юзаю ребята большой ремкомплект. Я бой дотащил и союзники рады за бой получил я четыре награды и кстати ребята я кажется знаю о чем разраб думал КВ 5 создавая. В российский, В Российский, В Российский. Этой песни, ребят, такова Из песни не выкинешь, выкинешь эти слова Что всех мужиков в мире объединяет Мужик любит сиськи и в танке играет И тут умудрился прям танковый 5 Две славные вещи в себе сочетать И если уж сиськи, тут дело второе Танки, вы не даете мне покоя лай ла ла лала, Прячь сиську! ла ла лала, лала Прячь сиську! лай лала лала, -ла, ла -ла. Прячь сиську! Сиську свою! Прячь сиську! Все сиськи спрять! Прячь сиську!